Северный полярный круг, Москва, Мурманск Синий кит. Самое большое животное на Земле. На Земле. В северном городе Мурманске На тихой окраинной улице В пятиэтажном доме Живет капитан Воронин Он думает об океане Об островах в тумане О мудрых синих китах Которые спят на волнах Которые спят на волнах и видят в прекрасных знах, что что где-то в далеком Мурманске На самой красивой улице, В самом уютном доме, Их ждет капитан Воронин.